Что ты делаешь? Ну, обычно я просыпаюсь в 6-7 утра, делаю час кардио, или иду в офис, или у нас определенные встречи, мы, или работаем над проектами, а вечером занимаюсь или борьбой, или опять иду тренироваться в вжим, по состоянию. В таком бизнесе, как фильм, ты постоянно должен быть готов 24 часа в сутки. Никогда не знаешь, может завтра состояться звонок, и тебе скажут, ты готов? Ты должен сказать готов. В Америке нет такого. Надо подумать. Если у тебя есть возможность, то надо брать выбор. сразу. Да. Сначала моей карьеры я постоянно хотел добиться быть чемпионом. Ты должен в душе быть чемпионом. Поэтому если я ставлю задачу, я, я пытаюсь. пытаюсь ее довести до конца. Где она обучалась продажам. И может ли она считать себя крутым продажником? Я думаю, что умение это продавать – это талант. Вы с ним рождаетесь. Yes. И если вы действительно умеете это делать, то вы сможете продать что угодно, от пылесосов до пентхауса за 32 миллиона долларов. Ведь техники продаж и затраты энергии абсолютно одинаковы. Разница только в цене продукта и размере комиссии, которую вы получаете. Размер вашего дохода бесконечен. Три свои самые главные техники, которые ее никогда не подводят, и она, ну, это очень сильно ей помогает в продаже. Первое – это симпатия умение почувствовать что-то общее с вашим покупателем. Вы никогда не сможете закрыть сделку с человеком, который вам не нравится. Второе, вам нужно хорошо узнать клиента и разобраться, что интересно ему. Хотите продать свой продукт, постарайтесь узнать максимум о потенциальном покупателе. И последнее, вам нужно знать и разбираться в продукте намного лучше всех остальных. И тогда вы сможете закрыть любую сделку, потому что все тузы у вас в руках. Ребят, я часто говорю о том, что мечты, они всегда первичные у предпринимателей. Если мы умеем мечтать, если мы умеем воспроизводить эти мечты, то тогда это уже половина успеха. Я сейчас смотрю на предпринимателя, которым я задаю вопрос, а чего ты хочешь, люди обычно не могут ответить, говорят, ну там, я не знаю, там, может быть машину, может быть еще что-нибудь. Ну то есть нет такой вот конкретики какой-то. О чем бы люди мечтали? Я, например, когда жил еще в Благовещенске, мы очень часто с моим другом мечтали. Мы постоянно воспроизводили ту жизнь, которой бы мы хотели жить и это приблизительно то что вы сейчас видите в блогах я именно так себе это все представлял